30 мая в России отмечают День химика. На торжественном мероприятии, которое посвящено этому празднику, президент Республики Татарстан Рустам Мениханов отметил химиков Казанского федерального университета правительственными наградами. Подробности в следующем сюжете.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 если ты серьезно, значит ты, что то познаешь новое. Это является целью твоей работы. Другие вопросы, зарплаты, награды, это все. Вот когда вы сказали, спросили меня, что внутри. А вот это внутри всегда и было. Мне было интересно это познавать, мне было интересно делать то, чего другие не могут. Это составляло основу. Нужно это, не нужно кому-то, но если я что-то делаю лучше других, то мне это было приятно. Отметим, что 26 мая правительственными наградами были также отмечены ведущий научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории перспективные углеродные наноматериалы материалы Айрат Демиев и доцент кафедры органической химии Альмира Курбангалиева в номинации ученые, ученые-производственники, рационализаторы производства а старший научный сотрудник лаборатории сорбционных и каталитических процессов Агустина Борецкая и ведущий инженер лаборатории сорбционных и каталитических процессов Артем Ласкин в номинации будущие отрасли». Илья Андреев, Фиолетов Басова, Универ Ньюз.